Приветствую, друзья! Я расскажу, что это вообще за сооружение такое, называется петля глиссона Для чего она нужна? С помощью вот такого нехитрого устройства вы можете убрать достаточно быстро боли в шее, в грудном отделе, ну, если получится, и даже в пояснице Как это делается? Эта петля называется петля глиссона У нас она тоже продается, она внутри мягкая, очень крепкая безразмерная, заниматься можете самостоятельно, самое главное перед тем, как заниматься на этой петле вам нужно разогреться, сделать суставную гимнастику небольшую, буквально 10-15 минут, потому что это очень важно, если вы не сделаете разминку тогда у вас не уйдут вот эти вот микрозажимы, которые пояснице ну, в грудном отделе, в шейном отделе делаем круговые движения головой или самостоятельно ее одеваем не висим, сразу скажу, не висим с первого раза, и вообще, может быть, вообще не висим. А просто присаживаемся. Присаживаемся, посмотрите, ноги просто сгибаются, я не отпускаю их. Некоторое время потянулись, аккуратненько сняли петлю и легли в горизонтальное положение. Полежали 10-15 минут, обязательно. Значит смотрите, самое главное, разминка и после того, как вы позанимались на петле, легли в горизонтальное положение и отдыхаете В идеале это сделать перед сном, что ты лег и засыпаешь Почувствуйте, буквально через, может быть с первого занятия, может быть со второго, с третьего у вас уже уйдут зажимы в грудном отделе и шее Вы прям почувствуете, как позвонки раздрепляются и встают на место